Регенератор Ванюша КВ, как говорят, способен работать от 3 мегагерц до 30, а от 1,5 до 30. Ну вот что-то вот 27 мегагерц никак не могу вогнать его. Ну понятно, вот работает. Даже вот при вот такой порнографии, на макетной платье. Это регенерация, это грубая настройка, это точная. Вот, чувствительность повышает. какое-то радио Китай Короче, одних китайцев плывут.